Здравствуйте, я нахожусь на перекрестке Еремина-Лисина. Сейчас покажу вам этот перекресток. Вот, смотрите, вот это сейчас на камеру наведена у меня на улицу Еремина. С левой стороны находятся кроновские дома. Видите, такие красивые с заборчиком. Вот такая хорошая широкая улица. Кстати, потом, если там дойти до конца улицы, спуститься вниз, там находится пруд, с которого по плану городскому должны сделать парк отдыха. Вот, смотрим дальше. Здесь видите, много мест для машин. Теперь поворачиваем вот эта улица лисина здесь кстати он видится садик с левой стороны вся улица в магазинах и еще раз обращаю ваше внимание улица лисина выглядит как раковаль страханская в центре то есть посередине зеленая зона с пешеходной площадкой сейчас я вам покажу все как это выглядит вот видите здесь гуляют люди стоят скамеечки вот, уже посадили деревья. Единственное, где я сейчас нахожусь, новая часть сейчас покажу. Там еще не, не успели сделать, но это уже вот в ближайшее время сделают. А так, видите, здесь уже гуляют люди, полностью отдыхают. Теперь вот вниз идет дальше улица Еремина. И там 300 метров как раз от этого места мы доходим до пешеходной зоны Героев Отечества. Видео у меня есть. Героев Отечества, кто захочет посмотреть, вот тут вот строится, видите, еще несколько домов кирпичных. Это перед кирпичным домом пустое место. Здесь будет поликлиника. Справа, там, где стоит кран, там строится школа. Будет большая, красивая современная школа. Такая, как Солярис, кто знает, куда люди стараются попасть. Здесь вот тоже дом, опять, кромерка. Внизу много магазинов, то есть вся улица будет в магазинах. Вот здесь, смотрите, тоже построена недавно совсем часть. Единственное, что не успели поставить скамеечки и посадить деревья. Но это вот в ближайшее время, я думаю, какие-то все это будет сделано. Дальше детский садик. За детским садиком туда будет находиться сквер. И вот здесь дома. То есть, как видите, очень хорошее красивое место. Вся инфраструктура есть. Магазины, детские садики, школа, поликлиника. Все очень красиво и чистенько. С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства Недвижимость Новая Квартира. До следующих репортажей. До свидания.